И всем привет, с вами ЧКПай, итак, мы снимаем новую рубрику Хаткор, но без каких-либо модов, только версия 1.7.5 5 итак, вот, так вот, в таком офигительном моде, я не знаю, как по-другому сказать, возродились, ой, лаги Давайте настроим, что у меня еще настроено Эм... Ну, вроде. Ну, давайте мы давайте... Так, ну, вроде все. Так, это у меня вторая часть, уже я не могу просто.. У меня уже практически построился дом в первой части. И тут Крипер. Очень плохой человек. Сделал очень больно. Ладно, так, да. Это хардкор, это просто умираешь сейчас проволон все мир удаляется так давайте будем играть аккуратно и думаю хоть первую серию мы продержимся серия у нас будет типа 30-35 минут примерно да также я продаю аккаунты для различных игр можете увидеть на моем канале ссылку или под видео также ходите покупайте Всем рад. Вот давайте прям... Я не знаю, даже где поселимся. там да, давайте посилимся в принципе. А нам нужно сейчас ученого дерева. Так. Особенно а тупо. Ой. Два топ-пора хватит. Думаю вскоре а, я, не, я не буду, точнее я буду играть не один, С мной бы сниматься доник. Надеюсь. Так. Скажу вам печальную новость, что я ушел. С командой DNS. Ну как, ну мы общаемся, дружим, но... У нас были разногласия по поводу съемок, я решил оставить эту команду и создать свой новый канал, на котором я также буду снимать разные игры. Также скоро после а, вот этого хардкорного выживания будут, будет Outlast 2 часть. То есть это будет эпично. Ну, давайте прямо здесь и построимся. В принципе, здесь нормально. Тут... Лошадей очень много. Это мне нравится. Только еды, правда, будет очень мало. Лучше вот так вот синий бы бегали. Или коровы. Так. Давайте начнем строить дом. Давайте выровняем сначала территорию. Вот это берем. Так. Также это это будет моё первое видео на Ютубе и моему самому первому подписчику э, я подарю два аккаунта ой, прости пожалуйста я подаю два аккаунта гейма а, то есть там будет один аккаунт по импланк а, и еще какой-нибудь какая-нибудь игра либо подарю один аккаунт майнкрафта то есть главное чтобы так это мой первый мы... это а, что я делаю это если мой первый купечек то он должен наслаждаться игрой. Так, ну в принципе думаю у меня хватит места. Давайте начнем строить. Где? Но дом бы нам не хватит. Все. Нам нужно это. Идут. Давайте пробежимся, посмотрим, где у нас что есть. Потому что еды нам 100% чесно нужно. Причем побольше. Корова. Ооо, нет. Я теперь уже и бегать не могу. Надо пособирать дерево, не надо. Вот ничего себе теперь. Так, все, все, все. все. Я застрял в текстурах. Давайте сделаем Твабич Ну да, побежал я Прям Интересно это что у нас Сколько это Сколько Шесть штучек, но мне надо все быстро кушать Давайте посмотрим, что это у нас за дерево идет. Вроде как дуб. Ага. Черный дуб. Нет, ну нет А вот такой. Может быть, из этого темного дуба сделать крышу. Да, думаю, нормально будет Так. М -м -м. Нам нужно это. Что зомби? Гриминальная грибы и заходить лес. Далеко, так, здесь все закрыто и очень много. Ну. Давайте пробежимся вертись посмотрим, что у нас есть. Но береза очень много. Ну сынин давай. Дай мне еды. Ой, как хорошо. В принципе, это не так много, чего я ждал, но все-таки. Это еда. А нет, в принципе, нормально. Там даже Я видел <связывая> Так, где-то я там видел шерсть вот она <связывая> Давай последняя Шахта и <связывая> шахты рядом Фу, Замечательно <связывая> Это еды, теперь это воля. Он даже еще не везде собрал. Все, теперь можете писать обратно. Ладно, я тебя оставлю. Тебя тоже ставлю. Вот здесь у нас хватит, в принципе. Блин, почему это перевод на YouTube? Так. Давайте соберем еще. Так, у нас там мало, 24 всего. Ну, в принципе, нам не хватит. Вил упал яблоко. О нет, очень. Я их не собрал до шерсть. Что-то как-то. Ладно, сейчас мы в пол. Там, там что-нибудь построил потому что у нас есть коробочку, чтобы рождать ночь. Я, допустим, конечно, камеру. Так, так, так. А, да. С собой забирать так побежали давайте построим быстренько здесь так пока никого нету время в принципе можно быстренько достроить а нет а нет не показалось не показалось и мы продолжаем где-то ладно Расширим <свист> вот. Вот. вот так сделаем. Здесь поставим. Может так. Поставим... ...печку. Иду. Ладно, делю. Чего там? Идет, и не встал. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А-а-а! Мне надо было убить. Нет, нет, не здесь. Где-то на где тебя. э э э э э Давай. Фу. Фу. Фу. Вс ⁇ я больше не буду. Нет, чего скрывать? Я забыл, что вот здесь такие маленькие даром пропайл вниз а нет давайте сделаем всем здесь. здесь так отсюда. И так, пауза. Продолжаем. Вот. Так. О, эта ночь, это просто... Я даже не знаю, я не хочу здесь огниться а, ночью. Давайте расширим. She didn't know отсюда. Расширили. <laughs> Все нормально. Да, есть. Верстак. Ставим. В принципе, давайте поставим на паузу, чтобы прождать эту ночь, потому что сердце затянется на очень долго, и мы таким построим хотя бы часть дома. Итак, он можно садиться солнце. Давайте быстрее, может, застраивать свой домик. Даже мне этого дома не хватит. Наверное. Типа вы не горите. А, ясно. давай. Давайте может быть даже мы успеем построить дом. И уже нормально. Что сделать? Так, такой у нас, в принципе, дом. Сейчас я сделаю себе э, пару кирок э, каменных, да, и лопату каменную. И добывать буду песок, уголь и тому подобное, потому что в данный момент мне сейчас надо будет очень много камня и. Эти Как и обычно. Сразу ждем пауч валок. Так ой-ой-ой-ой. А, так, две. Пока хватит. Писка здесь очень много. То, что мне нужно. нам нужно встать песка для чего добыть очень легко так так так Я хорошо стоит на месте все ломаешь так 59 А, вон уголь. Так, давай сразу возьмем уголь, и будем делать стекло. Так, не говорите, одна штучка. А, нет. Две. Ну, это что-то просто. Ладно. Так, нам нужно примерно 400к, а что я здесь копают? давайте сделаем крас-шахту. может быть там и даже что найдем. что нас здесь копать, если у нас реально можно построить злому вот шахту. Для пробежаться на найти шапку. Точно. Надо бы их сделать. Вон пойдет на эту каменную кору, так как там очень много угля. Здесь у нас а, Вот я же говорю, очень много угля. Да. Так и лыжник как раз есть на как нам 040ка. Ну, ну, нормально. Думаю, нам здесь хватит забрать. Вот. Вот вы мне очень сильно нужны. Были. Так, сейчас собираем уголь. Лыжник. Идем все перепутать. Так. Что-то маловато. знаю почему но я захотел сделать дом просто идея такая возникла и все так давайте расскажу вам план о котором я буду в принципе действовать если конечно не уровень до этого времени а, в хардкорном живании итак первое вот которое мы начали в данный момент мы построим дом дом дом построим в серии 2 этого в принципе будет достаточно следующие походы ну тоже примерно две, две серии это у нас будут походы в шахту ну а потом все как сложится так не два стака на ну, так не я здесь поэтому еще назовет кирку это нормально Бля, у меня двадцать не знаю хватит мне или нет но я сейчас соберу четыре стака плыжника а, и посмотрим а если останется кирка то конечно мы еще добудем так. давайте Думаю, это уже будет слишком нудно, что я буду 4 когда добывать булыжника Просто так, и давайте это все пересыпаем да. Так, мы возвращаемся домой Нам, нам пришлось сделать еще одну кирку, чтобы добыть а, Также добыли ругля, и опять у нас начинается ночь Надо успеть Ой, девушка набежать. Эндер наш. Надо успеть забежать в нашу комнату. Пока там никого еще нет. Кто-то рядом уже есть. Уйди, уйди. Ой-ё. Строну заново. И... Дуб, ладно. Так, давайте я здесь забрал еще побольше, чтобы полыжник, чтобы все три печки. так. Давайте положим... нет, много, 10 угля. Так, положим. Тоже 10. собором все остальное но здесь будет быть список так все вот так вот у нас продумано и давайте пока сделаем себе так одну топорик и меч да вот так сделаем тебя заставим открытый какой-то полез дайте вот допустим я тебя не видел что ты там находишься тебя вообще не слышно давай 16 у нас есть давайте сначала построим стену возведем чтобы у нас нам было точнее всего удобно делать все быстрее а потом уже пол 4. ну опять это ночь мне просто я уже не могу Давайте, в принципе, мы на этом и закончим нашу первую серию. А с вами был Чукопай. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх.